Я не могу, все, я не пойду. Даже я, Юмичу, не боюсь, посмотри, меня уносит течением, вот это так классно. Ага, сейчас тебе в море унесет, а потом в океан, вообще мы тебя никогда не увидим. А потом тут мелко и лапками уже ходишь по донышку. Ага, по донышку. Так недолго и на донышке оказаться. Не могли мозг сделать, я не знаю, лодку какую-нибудь, переправу организовать. Привет, ты на канале Magic Pets. Я Софи. А я Юмичу, привет. А я Миша. Миша лайк. Вы наверняка уже посмотрели видео на нашем общем семейном канале Magic Family. А вообще, там рассказала, что с нами происходило эти полгода. И где мы сейчас? Посмотрите, если не видели. Там вы все поймете. А мы сейчас будем звонить Киске Алишке, да? Погнали! Неси телефон Юмичу. Расскажем ей про наш шикарный отпуск. Давай, Софи, помогай ей. Держи. А что я-то? Ну ладно, давай, давай сюда. Давай, набираю скорее. Сейчас, надо ждут разобраться. Кстати, ребята, вы знаете, что у нас есть новые соцсети? Вконтакте, Яндекс.Зен и Телеграм-канал. Да, обязательно подпишитесь на нас везде. Там будет то, чего не будет на Ютубе. Ссылки в описании. Давайте уже кисло звонить. О, а -а -а, какие люди. Вообще-то мы не люди. А, ну да. Ладно, рассказывайте, как там наши дела. О, киса Алис, ты моя лучшая подруга, поэтому я могу сказать тебе честно, что у нас одни проблемы. А ч опять? Ну, в общем, ты понимаешь, да, что я, как самая нормальная собака, представляла, что мы полетим на самолете. Ага, я лично полетела, только не на самолете. В общем, поехали мы в багажнике машины, в которой меня лично заставили учиться запрыгивать. А у меня. Вообще не получается туда залазить. Не, ну там конечно прикольно, но сама понимаешь. You know. Уф, меня бы точно вырвало. Ну ладно, хотя бы на море приехали. Я сразу себе представила, как сейчас в водичку тепленькую залезу и буду плавать. Плавать, как я это люблю. Ужас. Ну и что ты думаешь? Ну, там был ветер, море холодное и купаться, оказывается, еще было нельзя. Не, ну мы потом еще раз на пляж ездили, когда чуть потеплее было. М да уж, да, мы сейчас расскажем. Там такое было. Я пока не готова рассказывать. Да, Юмичу, я понимаю, почему ты же там. Тихо. Я один раз на море побывала и больше в жизни туда не хочу. Хватило мне одного раза. Да, уж мы это помним. Ну, в общем, мы подумали, ладно. Можно, по крайней мере, пойти тусоваться и отдыхать. На крайняк поплавать с тренером в бассейне. Можно сходить в спа, пить отпускные коктейльчики, Но наесться запрещенного Макдональдса. Потом сходить на тренировочку и сбросить все, что нажрала, чтобы жирными не стать. На шопинг сходить. Была. приехали на море чтобы гулять по снегу отлично долго еще идти стояли в какой-то сумасшедшей очереди Фу, гам, какие-то штуки ездят люди с острыми палками и какими-то досками я даже не уверена что это были люди инопланетяне какие-то заползли мы в этот космический корабль в какую-то штуку летающую над землей да было страшновато на самом деле нет Ань, ты серьезно да? ради этого мы на море ехали чтобы по снегу погулять лапу поворозить класс ну, на самом деле, признаемся, там было красиво. Ну да, горы прикольный. Давайте хотя бы фотку в Инстаграм, Телеграм и ВКонтакте сделаем. Ань, сфоткай нас на память. А ты что мы зря заперлись сюда что ли? А, меня бы и там вырвало. В общем, мы все представляли, что будем жить в классном отеле, где все будет моего любимого желтого цвета и много покемонов вокруг. А, ну, или все будет моего любимого салатового цвета и уютная салатовая теплая кроватка. Почему желтого и лисоватого? Я вообще представляла, что все будет розовое и гламурное. Ну, и чё? Чё-чё? В итоге мы с Мишей спали в шкафу. Потому что Юми заняла единственную подушку. Ага, а наши лежанки промокли и были грязные, когда мы на них залезли после дождя. Ну, скажите спасибо, что не на улице спали, как бамжи и путешественники. А потом у Миши в этом доме из-за лестницы случился припадок. Юми, чё, это не припадок называется, а паническая атака. Да не же, мне просто стало страшно и не она зависла и, и вообще не двигалась. Ну а тусовку до вы там нашли хотя бы. Я, конечно, представляла себе, что мы будем классно тусоваться. С кучей народу. Но в итоге я нашла вот одного друга на себе. Но он живет даже не в каком-то там доме или отеле. Он живет в тюрьме. Юми, а ты знаешь, Поэтому он не разговаривает Юми, пойдем отсюда Ладно, увидимся еще, У -у -у. Да? Понятно, Понятно, гуколка, давай пока Ну, в общем, я лично ожидала, что будет как обычно По всей этой грязи и ужасу Я, самая крутая, буду ездить на машине Прямо за рулем Но нет же, нам пришлось ходить босиком по грязи что типа надо больше ходить пешком. И тренироваться. И еще и в горку, и никакого тебе такси. Лапа, вываливались. Ну так что там случилось с вами на море, а? Че-че, немножко потеплело. И мы рано утром поехали на пляж. Купаться тогда было все равно еще немного холодно. Но скоро у нас будет пляжный влог, где мы будем плавать в море, если получится. Почему? Потому что я лично точно буду плавать. И я. А вот Юмичу, может быть и нет. Почему? В общем, в том месте, где мы были, в море впадает река. И мы с Софией, хоть нам было и страшно, мы Переходили. Мне лично вообще не было страшно, а ты, Миша, правда, герой. А вот Юмичу застряла на том берегу и боялась перейти. Я не могу, все, я не пойду. Юми, да не бойся, ты иди сюда. Даже я, Юмичу, не боюсь, посмотри, меня уносит течением, вот это так классно. Ага, сейчас тебе в море унесет, а потом в океан, вообще, мы тебя никогда не увидим. Нет, надо просто бороться с течением. А потом тут мелко и лапками уже ходишь по донышку. Ага, по донышку. Так, недолго. Юмичу, ты же смелый покемон, смотри, идем против течения на один перекрас. Все, пошлите жарать. Нет, нет, Юмичу, мы пойдем обратно. Смотри, и обратно плывем против течения, боремся. Донышку, и мы уже на другом берегу Нет, я, я, я не смогу Я не смогу, или смогу я, я, я же смелый покемон Я ничего в этой жизни не боюсь Почему я так боюсь течения Я на донышке не хочу оказаться, это нормально Но ничего, сейчас я вот Почему она такая быстрая, холодная Я не понимаю, что надо делать Юми, ну просто, просто поплыви чуть-чуть В смысле без меня? Нет, без меня. Никуда нельзя. Вы же меня не оставите тут одну загорать. В смысле? Куда вы собрались? Мы пойдем загорать на этом берегу. Вот ты, Миша, какая деловая. Один раз речку перешла и все, что ли? Крутая стала, да? Так, ладно, включаем режим выдра и пробираемся, пробираемся, пробираемся. Кажется, а, а, не так уж и страшно. Не так уж и страшно. И правда не страшно. Можно даже обратно попробовать. Водит, вроде даже это прикольно. Класс! А Мишу больше всех течением уносит. Самый ужасный отпуск в мире. Да ладно, может все не так плохо. Нет, с тобой по деревьям лазить, мышей ловить. Ну да, для нас это вообще самое интересное занятие. Ладно, Кисарис, мы тебе в следующий раз еще позвоним. Ой, все, пока. Ребята, а к вам просьба. Она очень важная. Вы все знаете, что случилось с Ютубом. И неизвестно, что будет дальше. Поэтому обязательно пойдите в описание и подпишитесь на все наши другие соцсети. Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Телеграм. А может, мы еще Твич-канал заведем со стримами? Увидимся скоро в новых роликах. Ну, мы же к пошлите ролик смотреть.